ребята сегодня 5 сентября а точнее первая суббота сентября у нас в беларуси открытие очередное открытие очередного сезона по куропаточки мы с вистом также не остались в стороне и решили пойти открыться. под предыдущим роликом который я выложил на канале там, где я ходил на охоту на козлика, на сунца-косули есть комменты а где охота на утку в моем стиле значит, докладываю съездил я только на открытие имею в виду удачное, с добычей еще раза три выбирался но без добычи в принципе, показать нечего было убирался я не в те места, выдвигался, где много утки на рыбхозах, а по канавам, с двумя собачками своими. Утка была, утки было много, но я ничего даже не стрелял. Во-первых, еще ну, середина августа, молодежь еще с большими утками, две собаки, они, в принципе, все, все крепи на уши поднимают и... Как-то самочек просто бить. Ну, ружье вскидывалось, но потом опускалось. А молодежь, они уже в принципе не совсем хлопунцы, как-то не хотелось бить. Вот, поэтому. А сейчас у них идет сейчас активная линка. Вот. Сейчас пока откроемся по куропаточке. Я думаю через недельки две уже поеду на рыбхозы, там, где много утки. А пока на вам бродить там, где ее мало, так смысл. Пусть она там и размножается. Я сторонник того, чтобы ехать туда, где много утки. Сегодня я выбрался на новое для меня болото. Точнее, вокруг болота пока похожу. Есть пару сочных карт. Там за моей спиной, может, если видите, Пару сочных карт, где я надеюсь увидеть перелетных бекасиков, если там, конечно, водичка есть. Вот. Ну и вокруг, естественно, зерновые собраны, поэтому сегодня будем свистом искать и бекасика, и куропаточку. Посмотрим. Ну, что-то предполагаю, что... Сочные карты, те сочной травой зеленые. они, я думаю, будут суховаты. Пекаться не будет. Ну, посмотрим. Вон там, где лес сзади, видите, там такое серьезное болото, куда одному сунуться глубоко опасно. Там, не знаю, как по-русски, по-белорусски это Дрыгва. А, топи. Такие, когда поверху идешь и вокруг тебя метра на четыре волна такая, трясина. Вот. Очень стрёмно в одно лицо ходить по этим топем. По этой трюгве. Но вечером, как сильнее, я все-таки куда-то туда залезу. Так, бочком, может, и удастся уточку накрякать какую-нибудь. Сегодня еще довольно тепло, то солнце, то облака, переменная облачность такая. Быстро погода меняется сегодня почему-то, но тепло, это радует. И ветер то успокаивается, то такой довольно сильный. Ну что, начинаем? Есть одна. Апорт! Ай, умница! Ко мне! Молодец! Ко мне! Дай! Ай, умница! Молодец! Молодец, умница! Рядом! Рядом! С... Ну что? с поля меня открылись первая куропаточка в этом сезоне хотел стрелять по правой птице так как увидел сразу что стайка небольшая то есть можно было из этой стаи одну максимум две птички выбить вот но она но с правой стороны оказалась над вистом вот поэтому пришлось увести влево и по левой стороне выстрелить они уже за это время успели отлететь Поэтому птица не чисто была бита под ранком. Вот, ну, для Виста это абсолютно не проблема. Вот, Красавчик-аллигатор справился. Ну что, спорим всех причастных. Продолжаем дальше. Поищи. видно наброды были Поищи. Аппорт! Дай! Ищи! Поищи! Поищи! Вист! Апорт! Апорт! Апорт! Молодец! Ко мне! Ко мне! Сыт! Дай! Молодец! Так, ну что? Идем на вечерочку. Вист. Вперед. По куропаточкам мы открылись. Взяли с вистом три куропаточки. Там, где говорил, сочная зеленка была. взлетела два шумовых дупеля. Но дупель у нас в красной книге. Поэтому у нас строгий выбор птички. Только бекасы. Только бекасы. Ну а на утку. Сейчас посмотрим. Сейчас. Аллигатор. Сейчас я туда пойду. Ну вон какой показывается. Канал вот это все тут. Это все дрыгва. Не только здесь я туда так вот бережочком проходил вчера постоять вот вообще такие рвы затопленные тоже блин идешь все колышется О, место обитаемое о, какой книжка Класс. Савде прулит. Ну, видите, какие у нас охотники. В принципе, все чистенько. Нигде мусора никого нету. Никто ничего не засрал. Болото непроходимое просто-напрочь. И мы тут посердят болото. Да, Ха -ха -ха. Смешный Смешно, хлопец. Не знаю, прилетит кто. Хорошо, не прилетит. Просто шикарной погодой насладимся.